В ну, а общем, коломонета Как чё, коломонета? А, ну да Ну, я еще раунд Ой, бля, подожди Давайте я по новой ты два раунда Ты что тебя убил? А, ты будешь, да? Ну, я снова а, два ты? раза открыл. А как сердце? ты эту дверку открыл? Я открыл ее. А как я ее открыл, легко и просто Все там два раза Escape, да, нажали? Да, у меня уже и если что призвать да не нажимайте на этого кошака ебану. <звы> Женя Петуха. Да, это копия. Это ему адресовано. Но... Короче, вот так сделали, Адрин. Что прыгнуться ко мне? И вот так. Оп, все, папка вышел Мама, я не спрятался никуда. Я тоже. притихли. Я заблудился. Я... Жека, я в твою мишку снова попал. <свободный путь> вот, глядись. А -а -а. Тоже такую нычечку ничего нашел. <свободный путь> Дима, иди в жопу. со то мяу-мяу. А, так Димка меня видел, да, походу дела. Все притихли. Мы прячемся. О, мою нычку, не забежал, где то А! Да, Тима! Я нашел твою нычку кипту, блядь. Аааа! Женя, пишут. Мою, что ли, нашел? Да, он нашел твою нычку. Да. Ну, все. Димка, я разворачиваю. А своим. как там? Олег, все, минус. Да. Минус. Я, кстати, за обоими слежу. Да не. Да не. Да не хочу. Я. не хочу. Иди на Нет желания. А, ты Что? хоть на первом но на скором тоже. На втором. Записишь я тебя отвечу я понял откуда ты забрался там да серьезно а те гранатами кидаешься они бесконечные а, бесконечные да да ух ты с них нихуя! а я видел димон иди ты нахуй чё ты куда ты Алё, хорошо, ты где? Ни хрена себе, о маньяк, ты попал. А как выбраться тут теперь, Рима? А, вон вижу, он выход. И туалету туалеты видел. Там где я трупом оказался? Что следующий маньяк, наверное, я да буду? Я ещё раунд. М? За хуйня. <смех> Первый раз мою нычку залез. <смех> <смех> <смех> это, <смех> это, это вообще жесткая нычка. Да, да я знаю. Сдает ее. <смех> это моя нычка. <смех> <смех> я ее чувствую случайно нашел. Вуков затылимся, ты улыбай, тебя надо съебать. Жесть, у меня там, наверное, калаш. Слышите, да, звук у меня? Как будто с автомата у меня там дома стреляет. Димон, там лестница вообще. Я знаю, не надо мне рассказывать. Колк, смотри, прикол. Я, как всегда. Красавчик на кармизике постоишь, да? Кстати, вот на вот это вот место, если он знает, ну, ничего Что там? Ахахахахаха Ахахаха, ты такая Ой, дурак уебал там и дураки оба пляха дайди сюда красавчик Женя ушел, ушел В этом вики, Женя научился мальчить о, доксенька сучок Олег, твоя очередь нет я ещё раз по новой же начали. A? Я не понял. Я нычку нашел. Серьезно? А сколько галина нычка? О, я тоже нычку хуячелен нашел. О, реально нычка хуячелен. А Димон такой глядывает, что кто-то кто, кто, кто подколупнул меня тут. Блядь, сам себе Откуда А кто кинулся? Да А, два места. Это... А. Смок. Диплом, Я, туда ничку. Как в он, кстати, подать, я так и не А это он там, углу. Ну. Где дверь? Вот эта железная сразу же туда Ч, Димка, жопу почесала? Нет. Ч-нибудь найти. Жопу почесала говорю. Дикой. Нет. ну, ничего такого. Ничего такой нычку нашел Кто я? же я, блин, как всегда. Филу, тех, трейтись, блин. техника исчезновения, понял, да? А там стоишь? А чё там по побежал, в вот, окно ну, это за... Какое оно тебе надо? Зачем эту комнату побежать, а? По кайфу. Ага, а там встал? Ну <говор> я там Никол. Я. Да он. Дикой. да Димон? видно быть Димон, ты меня не заметил? Я не заметил. как всегда, я только с за снычки по-любому, блин, Димон попадет. А он всегда там? Это всегда так. он только такой сразу лазит. Я Ебали, блять. Я знаю про эту мечку нахуй. За ее давай, давай, я сейчас тебе смоуга ему кидаю. <смех> <Дурак>. <смех> Надо было не прыгать. Ты ч что-то есть, Да Дай там ничего, Димон. <смех> ну. Ну-ка. А, ну-ка, ну-ка. Так. Серьезно, ты вот через это залез? Да-да-да, ты в это залез, по-любому! Блин, ты там запышался, я и... Я вот сижу, смотрю, тут можно нычки А с тем не все нельзя, поехать, По-любому, да? Прикольно. Я левитировать научился. А ну, какие еще что нибудь а, Винка, здесь Димка, здесь Димка был. Ну, везде уже помывал. По-любому, туда есть какой-то вход. Вот, пока. А чё? А чё? А чё ты чё? Чё ты там экран был У меня темный экран был. У вас тоже, да? Это? Не, я за вами обои мне следует, а знаете, ржачно так Женя, блин Ты дурак? Жека? Вот Иди сюда Да я стою и видишь уже Это не вижу Да не работает Все я манят а, блин я даже не знаю куда бежать, я уже всю карту выучил. Я а? не знаю куда бежать, я всю карту выучил. Типа, блять, если сюда только. Нет сигнала, но сигнала, Что? да? Все, я выхожу. Я понял, показывай, я Димку. Не... Он наверху, на втором этаже. Он где-то здесь лазит. Он где-то тут лазит, Вот Отвечаю, он где-то в толчке лазил. <с Despite sharp liegen> <slap> как, блядь, козёл? Я Как ты, козёл? Я ногу твою видел в <с> толчке. Как Женя сказал там... <Unde BBQ> Женя, сука. Пиздать. Алло, куда ты нычку находил? Нет. Сразу. Двоим а ты поту... я... просто показал, что он здесь и все. А я догадался, я ногу его увидел. Знаешь, вот так толчки, короче, нога гауде вот торчало. Вот. Да, вот это да. видно было. Да. да. Димон, ты мог на толчок просто запрыгнуть, да и все и спокойненько бы не вздох бы, Димон вот это что-то не нужно поднимать, кстати. Вот это, ты конечно, поднимает. Ну, в принципе, ничего такая. Ага, здесь он да, ну он то не знает и. Знает и. Видел я чуть Сейчас узнаем. <связь> если, что, <связь> если, что, очереди, если что, по очереди будем убегать. Да-да. <связь> ну, здесь если чё, это самое, вот так вот видел там еще акварилов Дымо дымовуху кидаем уголь. и убегаем uh -huh. там под ноги? да yeah. правой, <смех> правой, <смех> кноп... правой, правой кнопкой мыши кидаем ой чё за? а кюня салфу? я его и, я же не... и видишь что у <связывается> что-нибудь <связывается> <связывается> он не знает эту нычку пускай он там и... что-то клацает <связывается> я слышу кот ищу нам ну, ну, нельзя нельзя вместе находиться хочешь нашу нычку спалить? нет, чтобы не нашел я. <связывается> Почему ставишься? Закидаем, нафиг? Ну еще вот так можно. Можно было бы Так что ли? Да. А мы закидаем, блядь. Все не бросай. А? Что за бред меня стопит? Да, ёл. Ну, Дима, ну нафиг так делаешь? Ну, мало ли, он сейчас наьёт. Дебила обкуренная, блин. Дима, ну что делаешь-то? Дима, ты лошара. Ну что ты делаешь-то, я нихера не вижу. А вижу. если он зайдёт? А если Ух, зайдёт. И, А я рядом с телепортом Ну ты рядом, а мне-то далеко Ты <режит> его не слышно притих Ну, кстати, это... Не, я слышу его Ну, сейчас я тоже слышу А? <режит> я в лавутку сейчас попал, чья? Ну, явно не наша, Блять, сын! Женя меня. падла! Ну-ка, хватит, сын! Да, да, да, в жопу. Опа, <смех> ты видел это? <смех> Ой, блядь. Зачем, блядь? Что, на ч ⁇ рт. А все, чеки... все охуенно, он охуянно, что ты. Он что-то ищет. Он там, наверное, все ночки отыскал уже. Ч -ч -ч -ч. Слышал, <свист> <свист> <свист> так, еще на ту сторону. Да-да, <свист> <свист> я тоже так хотел делать давно уже. Давай, ты туда кидаешь, я туда. <свист> а кто он точно не найдет нычку? <свист> Потому что ее закидали в проход по любому матюдика. Я понял, я просто в соседнюю комнату кидаю <су> нечаянно. Ты хочешь <су> еще вот сюда <су> ее <су> кинуть? Вот вот черта, Слыши, вон да они нет. не сидят <су> Вот <су> они наверху, блин Вот черта We will make them this day. Так, кто следующий маньяк? Мы забыли? Это второй раз Второй раз? Ладно, я всё зайду Лень, кстати, не знает эту книжку Я знаю, куда mm -hmm. можно побежать Лень, это ее уже не знает Он что в таком банальном месте прячет? Я не не и Димон, ты там его застрелял не вижу. <laughs> Лови птичку. Дион, <Smoke. coughs> а? а я нашел птичку. Поздравляю, мы там сидели. Вот здесь. Down smoke. Ты посмотри, где я сижу. Не запрыгнешь сюда. <laughs> Это телепорт. Smoke. Да стой! Возьми птичку! Зато упали, я по округе ничего не вижу Серьёзно, в этом вот комнате, где я, сижу сейчас? Жека по верху бегает Лови да, да? аптечку еще попасть, О, Женька, здорово Женька, короче, я где ёлка? Крап Я там сижу. Димка, в твоей нытьке сижу. Моей? Да. Что ты Мне кажется, что-то где-то здесь. Да нет, здесь ничего. Сюда укидай, да. Жека, там хоррена наверху лазить, у меня стоп под дышами и уже бить Димон, а я знаю эту нычку, он там был А он? А он не был Ну, я ж прочёл Как мне эту дверь открыть? И там зарабовик стоит, скажи, чё это? Что Нет быть? А? Мычка там какая-то. А вот куда нельзя? Здорово, мычка? братан, я здесь. Ну, потом... Братишка, я здесь. Лови птичку. Жека, я внизу. Я внизу. Не Ты меня не видел? Не видел? Хм, сейчас Женька думает, будет, как я сюда попал, да? как-то Димка в туалет пробрался? Да легко я просто. Присел? Присели, там надо проползти можно. Я не в кабинке, ну? Женька. А, ага, о как. Я где елка? Понял. Ну, Дима, докажи, что я где елка, там не? сижу. Ну? Он, он прям в елке сидит. Я вот он, смотри. Все. Да. Все да. да. хочу. хочу. Конечно, я для тебя еду блядь. У тебя, <с у тебя он видится упало. Знаете, вот это где еще упало о, видит светенька, да? Он. кого там разъебешь, да, Натя? она себя поразъебать не может, ты говоришь, что она кого-то разъебет, ага да, там вообще не да? давай Жень, ну, долго. <свист> <свист> <свист> Димон, я вот запагил, короче. Я в этом раунде кинул 68 гранат. <свист> Сколько? Прикольно. 68. А, серьезно? Да. <свист> <свист> <свист> это я, я понял. Это... так сидел? Я в аху. Я тебе говорю, здесь выход вот он. Женька вообще не догадается никогда, я про эту нынку. Как я в забрался? Жалко, что ты сейчас следующий маньяк. Охуенно. Видел, раз, конечно. Жак, если че, хоть... Жак, если че, я тебе покажу, как сюда завозить. Нет, ты туда не пройдешь, там нету входа. А я еще что-то точно есть. Здесь ничего нету, я все бы выпускал. Но если он узнает, и знает, то говней будет пахнуть Я вам покажу Женя, опять не елка. Это он заточная Бля Ты чё пугаешь? Коли месячные О, Лисенко? Да Я про эту нынчку то... Так я туда залазил уже первый Нимка, мы с тобой другим способом за... Ты что, заколепал? Хрик! месячные да ты падла, я сейчас дымаучину накидаю, пусть не перестанешь Давай Ну чё, как там, интересно? Дима дурак! Ты по лестнице подымаешься Он не понял? Нет! А ты чё-то Я да. Я в свою хочу нычку Ну иди туда Бигаем, убегаем, убегаем. скринь. Где он есть? Ты ч там ладишь? Женька. Да нету тогда похода. Лейндем, Димон смог. Вс, Женька ко мне не попадет. Я загасил жучку а -а -а! Он меня сзади забежал, а, падла. За... Он меня падла сзади забежал. А я вылез из нычки. А, нихуя тут дурак. Не я рисую. Качего сейчас последняя карточка и все. Ты серьезно? Женька, ты серьезно? А вот где Что? мы, а где вот где меня байкели, да? А ты показал, Женя, где мы его байкели? Да. Нет. Сука. Я сейчас другое место показывал вы... вообще нашел, чисто а. случайно. Как-то туда зараза забралась. Вот так. Я Да, за телепорт идет. Он почти догадался, видишь? <свист> угу. ну, что кажется, что где-то один, один, один собирался. Он не поймет как. <смех> не, я-то знаю эту нычку. Время 10 часа. Ну, а это мы все знаем. Здесь ничего нет. <смех> По-любому как-то вот так вот. Почему быть, по-любому. По-любому. По-любому... По-любому... По-любому... что он как-то подзастрял Угу. Сука, не успехов. Карту карта. Карта Мы эту карту уже выучили. Все выучил. А ты? Я, да. А, ты нет? А ты вот эту видел ничку? Сейчас покажу. Вот. Давай, сейчас. Ты же не маньяк, никто. Какую ничку? Ну идите кто-нибудь, зайдите за маньяком. Вот эту вот находил сзади, короче. Какую сзади? Я-то не все нашел. Пусть, пусть, пусть. А эту я находил. Туда Коля залез. Да. А вот эту вот нычку находили? Ну сейчас я выйду, покажешь. <связь> я не буду убивать. Так вот сюда попадали, в хату Ветер, хату, я... Да, топ нашел еще одну ночку. Я танчик нарисовал. Смотри, убивай. Какую? Смотри. Три. Ребят, вот тут я Эту? Нет? Ага. Я тут уже не. Ее как не и телепорт, блядь, не... должен хуяриться. Не знаю как даже как. Вот как Шлипок. вы это заходили? А так вот подошел на Е, e нажал так. Пошли, покажу, как наверх. Ну ты лезай. Как наверх ты поехал. В эту комнату нельзя, да? Да. Выйди оттуда. И на второй этаж, да. Я тебе покажу, как я оттуда наверх попадал. Только все четко делай, как я. Да, да, да. Да, попробуй догадайте. Ну да, кстати. Не я сразу нашел. Не, я нашел, Да там вышел? А, вон выход. Хочешь еще один прикол покажу, пошли. Мы на улице обычно на Смотри, Димон. Ты по корнизу помнишь? ну и там нычка я знаю я уже туда залазил же был у меня нет? да я там уже был ммм кудун кудун кудун это спасибо можно и лезть тогда нельзя Димон, ты знаешь где я нет? Помнишь, помни снежками кидает с жене? она банальная такая нынче Базальная ну. Всё, брат, догадайся мне а, вот есть, Коля? Я сзади тебя Нет, не в ту сторону так взял А вот это вот мне нычка Дурак, взял залез мою нычку, блядь какую нычку? А? А? ты дурак, это моя нычка первоначальная Какая? Вот ты мне скажи, какую я полез. На втором этаже нет. А? Дим... Димон, это а не на втором этаже. Димон, блин. Ну, как-то вот эта вот нычка мне тоже интересно. Что ты там сверху нажал? Я же вижу, что этот каст идет у меня. Димон, блин. Что ты еще? Че ты еще Жека нашел? Ничего больше не нашел. Димон. Ну что ты еще наверху на лестницу нажимаешь, типа наверх Ты его Я твою мутику нашел, ты говоришь. Да не в ней. Понял? Женя, ты дурак. Ну, я спрятался нахуй. Но. на? <свист> я забыл, как как ним попадать. А он не на втором, этаж, он даже в другой нычке. Ой. Я нашел эту вот нычку, Димон. Буквально недавно. <свист> на учебного вот этот столкни. Дома, не кажется ли? Ты скоттина ешь, попаду в нее. <свист> Он падла. <свист> Техника еще не не есть. Те, сука, сука. Ты <свист> затронул какой-то <свист> Ники Маника ну да, у меня что-то такая интересненькая ты же сказал, что вы туда залезете что, другое что-нибудь? ну всё, на этом Я ролик заканчивается <связать> да он бы где-нибудь полграды у или... меня